Так, при помощи уровня отбиваем уровень вокруг всей комнаты. изначально при помощи веника подметаю поверхность, чтобы не было меня никаких пыли. Что теперь требуется нужно прогрунтовать поверхность грунтовать мы будем таким бунтом бетон контакт для удобства буду использовать такую штуковину наносить буду кисточкой Вот, друзья, после прохода грунтовкой получается у нас примерно вот такой вид. Подобие песочка. Так. Еще, друзья, для чего нужно грунтовать поверхность? То есть вот у нас отгрунтованная поверхность. Эту поверхность мы не грунтовали. Вот, берем водичку, кисточку и вот капаем, допустим, сюда. Капаем сюда. То есть, получается, здесь вода как стояла, так и стоит. Эта вода со временем просто впитывается в бетон. И вот эта вода может довольно-таки долго находиться в таком состоянии. А, то есть, сейчас, когда будем заливать ровный пол, а, жидкость, находящаяся а, в составе смеси, она долгое время будет находиться именно в бетоне. В нашей смеси а не будет впитываться в черновой пол сейчас получается будем укладывать формировочную сетку Итак так полы прогрунтовали застелили армировочную сетку сейчас будем приступать к самому, я думаю, сложному моменту погнали итак, приступаем к заливке такой самовыравнивающийся пол ускоренного утверждения. будем использовать для его замешивания нам понадобятся пустые ведра в количестве нескольких штук и вода. И чтобы сильно не напрягаться, руками не мешать, будем использовать миксер. Так. Я, наверное, буду производить залез сразу четырех ведра. Итак, друзья, приступаем к заливке, просто берем и выливаем. Наше видео подошло к концу, и вот такой итог мы получили. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.